Любовь таежная передает пламенный привет Татьяне Сибирячке. Здравствуй, Татьяна. У нас с тобой очень много общего. И я подписалась на твой, на твой канал. Смотрю его с большим удовольствием и с нетерпением. Жду, когда же мы будем вместе делать красоту своего лица. Я увидела ролик о том, как ты делаешь массаж лица кофе. У мое сердце... Трогнула и ёкнула, потому что у меня есть аналогичный ролик. Я тоже пользуюсь. Я ежедневно я немножечко допустила, и при помощи твоего видео, то, что ты немножко так встрепенула меня и возбудила, я теперь буду делать его более постоянно. Я теперь буду делать его Хочу добавить... более постоянно. Хочу добавить несколько моментов к этому массажу. Я, когда пью по утрам кофе, сливаю кофейную гущу в какую-нибудь баночку и ставлю в морозилку. А потом, перед тем, как принимать душ, или перед тем или в бане прямо, я этим э, замороженным кусочком кофейного льда, я растираю все тело. И после этого смазываю все тело э, оливковым маслом. Да. После таких процедур тело становится вообще шелковым и тонким, и прекрасным, как у младенца. Это по поводу массажа при помощи кофе. По поводу бульдожьих счетчик наших, наших, наших бульдожных У меня есть у меня несколько есть моментов, моменту, которые я которые могу я сказать еще по поводу, по поводу подтяжки, подтяжки лица. лица. Есть одно такое упражнение из восточных единоборств который действительно подтягивает кожу лица и головы. Показываю. Надо взять э, волосы, которые растут вокруг макушки, закрутить этаким, этаким хвостиком маленьким и э, тянуть его по, э, вертикально вверх. Осторожно, неторопливо, прислушиваясь к тому, что происходит у тебя в данный момент под кожей головы. А происходит вот что. С одной стороны у нас череп, с другой стороны у нас кожа. И вот когда мы подтягиваем, кожа немножечко начинает отходить от черепа. И движение кожи побуждает кровеносные сосуды больше крови приносить к мозгу. И с ней и кислород. И наше кровообращение мозговое, конечно, становится гораздо лучше. Это очень резко и эффективно изменяет кровообращение головного мозга. После того, как мы потянули это все вверх, можно также аналогично, я вообще это делаю лежа, утром еще когда проснулась, но еще не встала. Аналогично начинаем тянуть эту хвостик в одну сторону. И прислушиваясь к тому, что происходит между кожей головы и черепом, мы почувствуем, как у нас вот отсюда начинает постепенно подтягиваться кожа. Аналогично другой рукой мы делаем а тоже... Моя... Еще утро, Ой, господи, подменяю, не как могу же предпрочит... мне найти Ta. Аналогично этот хвостик начинаем тянуть в другую сторону. Что ж такое это? И тоже чувствуем, как кожа, начиная от уха и ниже, начин... подтягивается. Ну вот несколько секунд, может, до 10, до 20 про себя просчитаете и... Почувствуйте, как двинулась эта кожа. Точно так же можно сделать, нужно сделать упражнение, подтягивая хвостик вниз, натягивается кожа задней части головы, до затылочки, даже до шеи, и вверх. Аналогично подтягивается у нас кожа лица. Это действительно подтягивается. Когда вы все это сделаете, вы почувствуете, что у вас мышцы мимикрические мышцы лица начинают расслабляться. Утром, когда я делаю массаж лица при помощи кофе, я уже при нанесенном кофе растираю лоб. При том, что вот здесь под пальцами у меня кофе. Потом вот эти бульдожьи щечки я угол челюсти, вот этот угол, помещая между большим и указательным пальцем. И вот тоже так несколько раз с двух сторон одновременно делаю. Показываешь нам вот так вот середину, да, и дальше. Лицо сразу стало, при возник большой прилив к лицу, ну и сразу себя, конечно, чувствуешь более помолодевшей, оживленной, готовой жить и радоваться. Пошел противный мелкий дождь, но я договорю. Есть у меня еще одно прекрасное упражнение, которое тренирует мышцы лица, потому что у нас на коже, на лице находится более 170 электрических мышц. И на каждую мышцу упражнение еще не придумано, но есть упражнение на все мышцы сразу. Его я покажу немножечко позднее. Спасибо, Таня, за то, что ты есть, за то, что ты открыла свой канал, за то, что ты подаешь пример таким начинающим новичкам на YouTube, как я, Любовь Таежная, прошу любить и жаловать, которая учится еще только и способная к обучению, скажем так. Пока, всем пока, всем пока.